Доброго времени суток, друзья, с вами Вячеслав Костенко и это технический анализ биткоина в преддверии халвинга. Халвинг у нас уже практически на пороге стоит. Мы э, видим, что назначенным на 12 мая вот это вот. Салатовая Такая вот линия вертикальная, отмечена у меня как день халвинга. Поближе вот так вот можно ее направить. У Binance в Binance Академии запущен обратный отсчет. Вы видите его на своих экранах. Ну и относительно движения цены биткоина. Видим то, что технический треугольник, о котором я говорил в прошлом видео, он себя отработал на все 100%. Прямо как по книжке. Цена в импульсном движении вышла из данного треугольника в направлении продолжение локального тренда видим то, что на сегодняшний день цена уперлась в верхнюю границу восходящего параллельного канала, от чего опять-таки тоже как по книжке начинает какую-то минимальную коррекцию докуда возможна эта коррекция уровни все у вас на экранах первый это опять-таки ой, простите, 9200 9300 нижняя граница канала у нас может располагаться в районе 8 400, 8 500, ну и верхние пределы роста отмечены у меня, и сейчас они на ваших экранах, это диапазон сопротивления, который расположен на 10 400, 10, 10 900. Так, относительно сейчас хотел бы поговорить о предыдущего халвинга, который был у нас в первый это в 2014 году и второй в 2016, не в 2014, а в 2013 и в шестнадцатом году как вы можете видеть на своих экранах хотел бы проанализировать данное движение первое второе и третьего халвинга, который у нас собственно на данный момент в преддверии давайте посмотрим все сейчас сми и в принципе все bitcoin сообщества топит естественно за продолжение роста цены биткоина и возрождение нового тренда криптовалют скажем да то есть нового ралли криптовалют Давайте попробуем оценить технические возможности биткоина и что может с ним произойти в ближайшее время, в ближайшем будущем. Звучат уже цифры абсолютно разные, и 50, и 150, и совершенно какие-то космические цены за единицу биткоина, но мы с вами будем реалистами и будем исходить исключительно из технической аналитики движения цены активов. Итак, первый халвинг 2013 год, видим то, что цена двигалась восходящем параллельном канале казалось бы то что вот данная формация рисует нам медвежий флаг после которого пробой должен осуществляться в обратном направлении но все-таки идет продолжение тенденции к росту и видим то что вот как раз после халвинга движение цены актива было настолько стремительным что если как бы вы немножко зазевались в тот момент то, скорее всего, точку входа здесь было бы найти очень проблематично. После вот этой вот коррекции, которая происходила достаточно длительное время, порядка полугода, естественно, опять-таки, настроения были у всех упаднические, относительно того, что пузырь раздулся-сдулся, всех, всех обманул, всех нагнул и так далее. После чего цена, опять-таки, дала нам еще хороший рост. И э, с новыми силами начало нисходящее движение, которое продлилось практически около года даже чуть больше второй халвинг практически произошло ровно то же самое но опять-таки происх... произошло это все на фоне восходящей тенденции видите параллельный канал у вас на экране все происходило то же самое тенденция продолжилась и все мы знаем что происходило дальше вертикальный рост до 20 тысяч после чего длительное большое затя... затяжное падение которая, при котором, естественно, все уже разуверились в этом активе, в принципе, в самом рынке и так далее. Давайте посмотрим, что же происходит вот в наши дни сейчас, и что может происходить в ближайшем временем с, с ну, этого актива, вот эту вот линию, и пока я его беру. Хочу обратить ваше внимание, в чем же все-таки все разница между предыдущими халвингами и тем, который, тем халвингом, который у нас сейчас на пороге. Ну, во-первых, то, что... Здесь у нас были явная восходящая тенденция. В данный момент мы имеем только лишь higher low, да, то есть восходящий низ, в принципе, который тоже свидетельствует о восходящей тенденции рынка. Видим нисходящие хаи, скажем так. Да, и вот данная фигура можно ее охарактеризовать как равнозначный треугольник фигура тех анализа, которая говорит о том, что выход из теоретически, да, выход из данной фигуры может быть осуществлен как, собственно, в направлении движения тренда, так и в противоположном направлении тренда. Но о справедливости ради нужно сказать то, что статистически считается верным выход из треугольника из равнозначного треугольника в направлении основного движения тренда то есть будем говорить что вверх да и еще один момент как раз я убрал вот эту вот линию и хотел бы еще они сейчас вам сказать обратите внимание данная фигура тех называется бычий флаг ну и собственно данная фигура также подразумевает под собой продолжение движения тенденции то есть будем говорить что она может показать движение выходом вверх импульсным до да, из этого э, канала но также если вы внимательно вы можете усмотреть в ней расходящийся треугольник он конечно немножко наклонен и это будет не совсем правильная оценка у данного данной техники и я хочу сказать то что расходящийся треугольник он за собой хорошего ничего не сулит потому что как бы в Теории теханализа Он не нашел своего Статистического подтверждения и, как правило данную фигуру оценивать бессмысленно Давайте быстро пробежимся По остальным Криптовалютам Эфир себе показывает достаточно слабо BNB Такая же ситуация ZEC видим то что он уперся в уровень Сопротивления и не хочет никаким образом Его проходить Было уже практически три касания Ripple Ситуация здесь была похожа с треугольником, но пока что он себя не оправдал. Видим то, что пока еще и данные активы достаточно слабее рынка. АДА, которая показывала достаточную силу, не может пробить уровень сопротивления. Вот на данной линии 0.052. эфир Classic показывает тоже достаточную слабость, я бы сказал. Нету здесь пробоя уровня, ничего. То есть по сравнению с биткоином, который, собственно, технически показывает огромную силу, по индикаторам также по гистограмме MSED видим то, что скорость цены продолжает свое движение, то есть нет никаких дивергенций на стату уровнях ничего не происходит. Можно говорить о том, что все-таки сила в инструменте присутствует. Ну это что касаемо альтов, давайте посмотрим как всегда в завершении на индекс S&P 500. Видим то, что также в рынке присутствует определенная сила. Уровень 200 сейчас приближается. Будем смотреть, как он будет пробивать данное сопротивление. Второй раз уже подходим к данному уровню. Покажем либо двойную вершину, от которой технически, естественно, будет коррекция. Должна быть более глубокая коррекция, возможно, к, ни к нижним сопротивлениям на 2600. Ну, пока что на данный момент сохраняется тенденция к росту. Друзья, ну а на этом у меня все. Хотел бы вас всех поздравить с Днем Победы 9 мая. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте ему лайки, подписывайтесь на канал. И с вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.